Приветствую вас, друзья! На канале давно не было обзора фильмов по зомби-тематике. А тут мне как раз подвернулась новинка. Поезд Пусан-2. Полуостров. Перед началом просмотра этого фильма я сделала то, чего обычно никогда не делаю, а именно прочитала комментарии. Большинство из них были негативными. Честно говоря, мне, как поклоннику первой части, показалось, что зрители на фильм наговаривают. Давайте разбираться. На самом деле, в оригинале фильм называется просто "Остров", и никакого поезда в Пусан в нем нет. Это уже придумки наших переводчиков, которые решили лишний раз поюзать успешное название. Да и продолжением он, по сути, не является, потому что все действующие лица поменялись. Но есть и общие черты. Например, оба фильма производства Южная Корея. Режиссер остался прежним, Йон Сан Хо, как и оператор и продюсер. А вот сценаристы у картин разные. Бюджет первого фильма был 8,5 миллионов долларов, второго – в два раза больше. Но, к моему большому сожалению, это совсем не отразилось на картине «В лучшую сторону». Для начала небольшой экскурс в историю. Капитан Джон Сок пытается вывести семью своей сестры на одном из последних кораблей в Гонконг. Естественно, на борту обнаруживается «зараженный», и тут начинаются сплошные ляпы. Во-первых, почему никто из рядом сидящих не видит, что чувака ломает? Во-вторых... Зараженный! Что такое? Что такое? Серьезно? В-третьих, как можно зайти в комнату к окукливающимся зомбачкам и сесть к ним спиной, даже если твоего племянника укусили? Ну, в общем, косяков тут предостаточно. Все дальнейшие события развиваются спустя 4 года. Весь мир отгородился от полуострова, взяв его в карантин. Кто успел, тот уехал в другие страны. Но повезло не всем. Как вы уже поняли, капитан со своим дядем перебрались в Гонконг. Однажды местный гангстер предлагает им и еще двоим везунчикам отправиться обратно, чтобы забрать грузовик с деньгами, обещая потом поделиться. И тут начинаются приключения. Помимо полчищ голодных зомби, на полуострове живут почти одичавшие люди, которые проявляют неоправданную жестокость ко всему, что движется. Да, вот вам еще один косяк. Неужели спустя столько лет ни у одной машины не сел аккумулятор? В определенный момент становится не до денег, и герои бегут оттуда, теряя тапки и части тел. А ужастик превращается в боевик с погонями и перестрелками. Ну, конечно, это уже не тот поезд в пусан, который так порадовал любителей ужасов в 2016. -м. Картинка стала более мрачной, атмосфера угнетающей. Никому из новых героев я так и не смогла проникнуться симпатией. Ну, разве что к малышке Юджин, которую сыграла начинающая актриса Ли Вон. В общем, это два совершенно разных фильма. И общего у них, по сути, только тема. И если первый я могу смело посоветовать всем любителям ужасов, то второй стоит смотреть только если вы очень большой фанат зомби. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!